На следующее утро мой гость попросил меня пойти с ним по силу пешком, пояснив, что нет времени на мойку машины. Да и лишнее внимание не хочет к себе привлекать, так как селяне таращились на его джип, будто бы впервые в жизни видели такого зверя. В контакт они вступали с пижаком с опаской и неохотно они у вас какие-то», — говорил мой гость. «Звали его Александр». Однако он произносил свое имя как «Александар», делая ударение на последнем слоге. На прогулку он надел обычный спортивный костюм и стал походить на гопника. Александр выключил свой образ респектабельного джальтмена. Пройдя мимо этого дома, Александр сказал, что в 2015 году в нем будет работать домашняя церковь. Тогда я подумал, что он шутит, не мог понять, почему такие странные шутки. Ведь наши селяне особой надбольностью не отличались, разве что на религиозные праздники был у них повод напиться до поросячьего визга. Все как один, они гнали самого. Однако, действительно, в ноябре 2015 года какой-то неизвестный человек выкупил упомянутый дом, сделал в нем ремонт и подарил его местной православной общине. И все наши селяне вдруг стали наморк. Я тогда вспомнил Александера и подумал, что он еще тогда запланировал это сделать, а теперь. Это выглядит как будто бы бывшееся пророчество. Зачем ему это нужно? Эта мысль не давала мне покоя. Я своим друзьям сказал об этом. А они заявили, что я враль. И пригрозили больше не наливать мне самогонки, боясь, что у меня началась девочка, По меньшей мере, я такое совпадение мог себе рационально объяснить. Но колодец возле этого дома казался целительной водой. И особо предприимчивый селяне стали продавать ее в бутылках. Расскажите о колодце, который возле домашней церкви, вот там. Ну, этот колодец лечебный. Там вода идет родниковая, вода идет. Вода священная. Я праздник окрещения, его крестили, это вода была крещение. Лечит все органы человеческие, руки, ноги, очень хорошо емуется, исцеляется есть, э, гипертонию, э, повышение давления уменьшает, болезнь ног, рук. Вот теперь и ломаю себе голову. Чудеса ⁇ это пересовпадение, так как не верю в чудеса, а совпадение всегда всконется.